Всем привет! Вы на канале MB Fitness и с вами я, Бог Наталья. Предлагаю вам сегодня заняться статикой. Мы будем выполнять упражнение на все группы мышц, ничего не останется незамеченным Упражнение выполняем 30 секунд, затем меняем положение и снова выдерживаем 30 секунд Итак, первое, ставим ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг к другу, живот ягодицы в себя Выполняем классический присед, акцент тазом назад и руки поднимаем вверх И удерживаем 30 секунд Дышим, держим Хорошо, подъем Правую ногу поднимаем перед собой Руки удерживаем на уровне груди Дышим, держим 15 секунд, затем слегка меняем положение Хорошо Разводим руки в сторону, ногу выравниваем И еще 15 секунд Хорошо. Меняем ногу, поднимаем левую руки перед грудью, стоим 15 секунд. Выравниваем ногу, руки в стороны. И еще 15. хорошо отводим правую руку в сторону левую ногу в сторону и удерживаем положение 30 секунд живот втягиваем в себя головой тянемся до потолка стоим меняем положение живот втягиваем, руки перед собой нога прямая поднимаем как можно выше, головой тянемся до потолка стоим Хорошо, меняем положение, вы входим в ласточку и снова 30 секунд, вытягиваемся головой руками вперед, ногой назад, живот втягиваем. Хорошо. Меняем положение. Вторая нога в сторону. Поднимаем руку и снова держим. 30 секунд. Живот подтянут. Головой тянемся вверх. Хорошо. меняем положение живот втягиваем руки перед собой нога прямая вверх дышим держим Хорошо, меняем положение, выходим в ласточку и стоим. Опускаемся. Для следующего упражнения ставим ноги как можно шире, пятки вперед, стопы в стороны Хорошо, опускаемся вниз, руки в потолок, зажали ягодицы и удерживаем положение Хорошо, опускаем руки, держим перед собой, поднимаем пятки и удерживаем положение. Хорошо Собираем ноги чуть ближе Легкий присед, легкий наклон Головой руками вытягиваемся по диагонали вперед И удерживаем положение Головой руками обязательно вытягиваемся вперед. Стоим без прогиба в поясничном отделе. Хорошо. Опускаем руки и поднимаемся вверх. Снова ну, ставим ноги как можно шире. Сгибаем одну. Опускаемся и удерживаем положение. Хорошо, разворот, руки в потолок и снова удерживаем. Меняем положение и снова 30. Хорошо, меняем положение, руки в потолок и снова удерживаем. Хорошо, для следующего упражнения опускаемся на коврик. Спину прижимаем поясницу, приподнимаем плечи, лопатки, руками. Тянемся вперед и удерживаем положение. Хорошо, приподнимаем согнутые ноги и снова удерживаем поясницу, обязательно прижимаем, тянемся руками вперед. Хорошо, выравниваем правую ногу и левую руку, опускаем в диагональ, удерживаем, дышим, держим, поясница прижата. Выравниваем левую ногу, правую руку опускаем в диагональ. Хорошо выравниваем две руки, две ноги, поясница прижата, подышим держим.